Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это обзор моего проекта с волосами, который можно купить на CGTrader или Artstation. Купив данный проект, Вы сможете создать свою уникальную прическу, используя Ornatrix модификаторы, отталкиваясь от данной прически. То есть расчесать, подстричь, поменять цвет волос и так далее. Кстати, за эту цену я могу с этим помочь. Перенести данную прическу на Вашего персонажа. Расчесать, настроить материал, подстричь или сделать новую прическу. Также, используя данный проект, Вы можете сгенерировать волосы для Real-time рендера или для Вашего скульпта в ZBrush и 3D-Coat. То есть, сгенерировать специальные плейны, на которые можно назначить или запечь текстуру волос для Real-time рендера. Или сгенерировать Mesh для скульптов в ZBrush или 3D-Coat. То есть, Вам не нужно будет скульптить с нуля волосы для Ваших проектов. И с этим генератором, вы также сможете их расчесывать, добавлять модификаторы, получать разные прически в виде меша, используя тот пресет, который я подготовил. Давайте теперь я подробно расскажу о том, за что вы платите деньги и что в итоге получаете. Итак, распаковав архив, который можно скачать после покупки, вы получите такой список файлов и папок. Среди них будет папка с fbx.obj. Это меш волос для тех, у кого нет Ornatrix. То есть, та прическа, которую я создал и конвертировал в Mesh. Ее Вы можете использовать в своих скульптах или других проектах. Импортировав данный файл, Вы увидите такую голову с волосами, бровями и ресницами. Немного упрощенными, стилизованными и конвертированными в Mesh. Как я и сказал, я могу помочь с пересадкой волос на Вашего персонажа. то есть если у Вас есть какой-то скульпт персонажа и Вы хотите перенести на него эту прическу, как-то ее модифицировать, подстричь, я могу с этим помочь. Но учтите, что это предложение действует только для волос для Production рендера или скульпта. С Real-time волосами я уже не работаю. Также в архиве Вы найдете папку с рендерами. Она Вам может пригодиться в том случае, если Вы занимаетесь организацией проектов на своем компьютере. А ниже идет папка ZBrush 3D-Code. В ней Вы найдете проекты с мешом волос для Ваших скульптов. Так выглядит ZBrush проект. В саптулах находится сама голова, плюс волосы, ресницы и брови. Благодаря саптулам Вы можете работать отдельно с каждой частью. И то же самое в 3D-Code проекте. Если Вы его откроете, Вы увидите отдельный меш волос, бровей, ресниц и головы. Но это не самое главное в этом проекте. Если у Вас есть Ornatrix плагин, Вы можете использовать данные сцены для генерации Real-time волос, меша волос для Вашего скульпта и генерации волос для Production Render. В данном случае Vraynext. Но опять же, при желании, Вы можете поменять рендер на другой. Только, пожалуйста, перед открытием этих сцен, учитывайте одно правило. Все JPEG файлы, которые являются масками для Ornatrix, должны лежать в одной папке с этими сценами. Как видите на экране. Это Clump Mask, Length Mask и Distribute. Итак, давайте я покажу все сцены, которые есть в архиве. Scene with Mesh Hair. Обычная сцена без Ornatrix, в которой Вы найдете голову с Mesh волос. Это практически тот же самый проект, как в ZBrush и 3D-Code. Один из покупателей как-то просил меня сохранять такие сцены. Поэтому, я думаю, кому-то она еще пригодится. Следующая сцена, сцен Hair Mesh Generator for Sculpt. Эту сцену Вы можете использовать для генерации волос для Ваших скульптур. Или 3D-печати в ZBrush или 3D-Code. Сейчас я расскажу о ней. Открыв данную сцену, Вы увидите Mesh волос, созданный с помощью Ornatrix. И естественно, без этого плагина, Вы не сможете его редактировать. Также у Вас должны быть базовые знания модификаторов в Ornatrix, чтобы в полной мере использовать все возможности данной сцены. Но для тех, кто не имеет этих базовых знаний, я расскажу о разных моментах, которые помогут в работе с этой сценой. Я думаю, что после просмотра данного видео, Вы сможете создавать свои уникальные Mesh волос с помощью данной сцены. Или редактировать уже имеющийся. Итак, для того, чтобы открыть список модификаторов для редактирования данного Mesh волос, Вам нужно выбрать вкладку Ornatrix на шельфе и нажать данную иконку. В итоге, Вы увидите список модификаторов, которые можно использовать для получения mesh волос. И также, Вы можете добавлять другие модификаторы. Это, как бы, присед для начала работы, с которым уже можно получить Mesh для Ваших скульптур. Я хочу сразу предупредить, что здесь не будет подробного обзора всех настроек каждого модификатора, так как это не урок. Я лишь хочу показать те функции, которые Вы можете использовать для получения конечного результата без знаний Ornatrix. А далее, если захочется больше, рекомендую смотреть мои уроки и документацию. Опять же, как я и говорил ранее, я могу редактировать эту прическу для Вас и пересадить ее на Ваш Mesh. Так вот... Чтобы расчесать гиды, из которых формируется данный меш волос, заходим в Edit Guides, модификатор и выключаем все остальные модификаторы. Этот модификатор можно использовать для расчесывания стрижки или добавления своих гидов. Например, Вы открыли данную прическу и Вам хочется оставить только челку или добавить свои детали. Это делается очень легко. Нажимаем на данную иконку и выбираем нужную часть гидов. Например, выделим эту часть. Теперь инвертируем выделение с помощью Ctrl-Shift-I. И нажимаем Delete. Кнопка Delete находится чуть-чуть ниже данных иконок. Как видите, все очень просто и Вам не нужны углубленные знания Ornatrix. Чтобы расчесать данные гиды, выбираем иконку расчески. Внизу у Вас появятся разные инструменты для редактирования и о них Вы можете почитать документации или посмотреть мои уроки. А я, в свою очередь, покажу основу, которую можно уже использовать сейчас. Например, выбрав данную иконку, Вы можете расчесывать гиды. Если Вам не нравится, как гиды тянутся от корней и Вы хотите влиять на них только в области кисти, не нарушая остальную форму, спускаемся ниже и выключаем Optimize Strand Geometry. И тогда Вы сможете влиять только на ту область, которая попадает в специальный круг кисти. Выбрав данный инструмент, Вы можете подстричь гиды в любой области. Используя B уменьшаем радиус и подстригаем. Давайте я оставлю данную часть, удалю остальное и поговорим о том, как же рисовать свои гиды в пространстве. Для этого снова выбираем данный инструмент. Спускаемся ниже и выбираем Draw Strand Tool. Этот инструмент позволяет рисовать гиды на поверхности или в пространстве. После того, как вы кликнули на Draw Strand Tool, идем в Tool Settings и редактируем настройки. Если я рисую в пространстве, я всегда включаю Apply Smoothie и выключаю Draw Alone Surface. Чтобы гид не проецировался на поверхность во время рисования. Количество точек ставлю равным 70 для плавности формы. И теперь можно нарисовать любые гиды, где угодно. После чего возвращаемся в Attribute Editor и редактируем их. Сейчас они выглядят плоско, поэтому нужно выбрать инструмент вращения и немного трансформировать данные гиды. Если поворот не работает, спускаемся ниже и выключаем опцию Modify Roots. После этого Вы сможете поворачивать гиды в любом направлении. В любой момент Вы также можете сгладить форму гида с помощью данного инструмента. Достаточно поставить максимальное значение параметра Brush Strands. И включить опцию Optimize Trend Geometry. После чего, аккуратно редактировать гид и обрезать ненужное. Это все, что я хотел рассказать о редактировании гидов. Теперь включаем все модификаторы и в Hair from Guides выбираем формирование волос из гидов. И лично для генерации мешей я рекомендую использовать данную опцию, если вы новичок в Ornatrix. Если Вы знаете Ornatrix достаточно хорошо, то я думаю, Вы сами определитесь, какой метод генерации волос использовать. Просто благодаря этой опции, Вы получаете точную копию гида в виде меша. Сейчас я удалю эти два модификатора и чуть позже объясню, зачем я их использовал. А теперь я создам новый Change Width. С помощью данного модификатора можно редактировать толщину геометрии. Обычно кривую я делаю такого вида. Кстати, если Вам не нравится, как сейчас выглядит Mesh волос, Вы можете выбрать модификатор Mesh from Strands и в его настройках увеличить количество сторон. И в том же Change Width, отредактировав кривую, можно получить совсем другую форму Mesh. Я думаю, Вы понимаете, какие открываются возможности перед Вами после покупки данного проекта. Теперь давайте я Вам объясню, зачем же я все-таки создал те два модификатора Change Width и остальные модификаторы. Я снова открыл сцену в том виде, в котором она была. Опять же, в Hair from Guides выбираю использование гидов. И теперь приступаем к обзору модификаторов и для чего я их использовал в данной прическе. Когда Вы генерируете mesh для скульпта, иногда Вам не нужна сверхдетальная сетка и с помощью модификатора Detail Вы можете оптимизировать количество полигонов. Если уменьшить значение Viewpoint Count, Вы уменьшите количество полигонов mesh и волос. При этом форма станет менее плавной. Далее, модификатор Normalize Trends я использую для контроля пересечений. Допустим, если Вы поставите значение Resolution равный 10. Вы сразу же увидите, как волосы выровнялись должным образом. И они совсем не пересекаются друг с другом. И наконец-то поговорим о том, зачем же я все-таки использовал два Change Width в этой сцене. И если Вы вернетесь в Edit Guides, то Вы увидите два разных цвета для разной группы гидов. Именно в этом модификаторе, Вы можете назначать разные группы для любого количества выбранных гидов. Тем самым, влиять на отдельную группу с помощью разных модификаторов. Поэтому я создал два разных модификатора Change Width для отдельного контроля толщины для разных групп. Я думаю, те, кто скуплят волосы знают, что часто для красоты и интересной стилизации недостаточно однородной толщины волос и хочется это как-то контролировать. Например, в данном проекте Вы можете влиять отдельно на толщину волос верхней группы и получать такой стилизованный эффект. Следующий модификатор Push Away From Surface я использую для того, чтобы исправлять влезающие волосы в Mesh и контролировать силу отскока от Mesh головы. Давайте я снова оставлю какую-нибудь часть, чтобы показать Вам работу этого модификатора и как Вы можете его использовать в данном проекте. Например, если данную часть расчесать таким образом, то Push Away From Mesh исправит это недоразумение. И именно с помощью параметра Distance, можно настроить расстояние отскока волос от Mesh головы. И последний модификатор Mesh From Strands я использую для конвертации волос в Mesh. Именно здесь Вы можете выбирать тип Mesh и настраивать количество сторон. А после того, как Вы будете довольны формой, это все можно конвертировать в Mesh и экспортировать в FBX или другой формат для ZBrush 3D-Code. Для этого кликаем на самый верхний объект и нажав правой кнопкой мыши, выбираем Delete History. Таким образом, Вы конвертируете Ornatrix объект в Mesh, на который можно назначить любой материал и экспортировать любой формат. Это все, что я хотел рассказать о сцене для генерации Mesh волос. Следующая сцена Real-Time Hair Gen. Позволяет сгенерировать Plane из этой прически для Real-Time рендера. Открыв данную сцену, Вы увидите такой же объект Ornatrix, только уже с пресетом для генерации Real-Time волос. Во-первых, в Mesh From Strands включены три опции для генерации специальных UV-координат для дальнейшего использования в назначении текстуры волос. Также я добавил модификатор Transfer Normals, который делает то же самое, что и Transfer Attributes, находящийся в Mesh, но без заморочек. Я думаю, те, кто работает с Real Time волосами, 100% знают, для чего это используется и в чем его польза. Как и в предыдущей сцене, Вы можете редактировать волосы с помощью Edit Guides, настраивать Polycount с помощью Detail. При желании удалить ненужные части в том же Edit Guides и еще больше оптимизировать Asset. Можете назначить те же группы, добавить свои гиды, подстричь все то же самое, что и в предыдущей сцене. И самое главное, если Вы выберете самый верхний модификатор и удалите историю, Вы получите готовый Mesh для дальнейшей работы с Real-time волосами. На этот Mesh можно назначить запеченную текстуру волос, так как у него уже сгенерированы специальные UV-координаты. Я сразу хочу предупредить, что этот проект не генерирует текстуру волос. Он просто создает нужный mesh для дальнейшей работы. То есть в конечном итоге, у Вас будут low-poly волосы без текстур. Но с нужными UV-координатами, которые можно редактировать. И последняя сцена, которую Вы найдете в архиве, это та, с помощью которой я получил такой рендер. То есть с ней Вы найдете Ornatrix объект для Production Render с настроенным материалом под Vray Next. В этой сцене только голова с волосами без материалов кожи, глаз и так далее. Ведь я продаю волосы, а не полноценного персонажа. Поэтому, все лишнее я удалил с этой сцены, в том числе и источники света. Открыв данную сцену, Вы увидите такой объект, который включает в себя Ornatrix волосы со всеми модификаторами, которые Вы можете редактировать с настроенным материалом Vray Next. Также данная сцена включает Ornatrix объект с ресницами, которые Вы также можете редактировать как хотите. И есть Ornatrix объект с бровями. Используя данный проект, Вы можете получить рендер волос такого качества. Вы также можете использовать свои материалы и отрендерить в другом рендере. Но я рекомендую v Next. Так как в данный момент v самый крутой материал волос. Hair, Glint и Glitter эффектами. И конечно же, имея базовые знания, Вы можете редактировать эти волосы как хотите. пересадить их на другого персонажа. Или я могу помочь с этим. То есть расчесать, пересадить на вашего персонажа, подстричь и, например, поменять цвет, если захотите. Это все можно обсудить, как и сроки выполнения и другие условия. Это все, что я хотел рассказать о данном проекте. Если Вы купили данную модель, пишите мне и мы обсудим все детали.